Ну что, привет мои мигасы, сейчас у нас час ночи, я записываю вам первый обзор фидок стикса, то есть это будет очень-очень-очень-очень коротенький обзорик, просто пройдемся по умениям, по пассивке и все, ну очень страшно делать обзор в такое позднее время, но ну, надеюсь вы оцените, кто-то ночью оценит, кто-то днем, поэтому давайте не будем затягивать, говорится, удовольствие и начнем, поговорим от пассивки и до ульты, но будем между этим при этом прыгать по всяким умениям. Пассивка. Безобидная пугла называется. Аксессуар Fidelсиkса меняется на чучело. Чучело становится сильнее по мере роста уровня Fidelсиkса. Их перезарядка сокращается, а продолжительность существования увеличивается. Шестой уровень. В течение 6 секунд после установки чучела раскрываются все эта темы поблизости. Что C значит? То есть обычный аксессуар. То есть до шестого уровня вы ставите просто аксессуар. После шестого появляется такая область. Здесь в этой области соответственно будет видно все скрытые тотемы. То есть там тотемы, ловушки и т.д. и т.п. То есть при встрече с врагом а тотем пугала он себя как-то странно ведет. То есть я его тестировал. Смотрите что бывает. Он убегает куда-то в сторону. Сейчас непонятно что он сделал. Сейчас сплешнулся, ну то есть вот он вот такие всякие забавные муки делает, но по факту это больше как бы э, смутить врага, то есть ты должен тоже так же стоять вот так вот, не двигаться и типа где я, где... Пугало, да. То я не понимаю, зачем флеш нужен был на Пугала. Первое умение. Кьюшечка. Кьюшка у нас э, ужас. По большому счету она особо-то не изменилась. Но есть некоторые изменения. У нее появилась пассивная способность. Кью. Ужас. Пассивно. Если умение Фиддокс наносит урон по врагу. Когда Фиддокс X скрыт и находится вне боя. На цель накладывается страх на 1.75 секунд. Что если и значит. Если вы будете стоять. Давайте проверим эту тему. Давайте так вот на Ешке. Ешку потом расскажу. То есть, если вы, вас враг видит, вы наносите там какое-нибудь умение с Ешки, там с ульты, либо с W. Ну, наносится обычный урон, как есть. Но если вы будете скрыты, стоять в кустах вне боя, как говорится, то при э, уроне должен э, наложиться страх. Видите, оп, появился страх. То есть, это вот такая обновленная... Составляющая пассивная часть. Поэтому давайте еще раз и прочитаю. Пассивно. Если умение Фиделакс Икса носит урон врагу, когда Фиделакс скрыт и находится в боя, на цель накладывается страх на 1,75 секунд. Активно. Если незадолго до применения на врага не накладывался страх, Фиделакс Икс пугает его на 1,75 секунд и наносит магический урон в размере 9 плюс 1% за каждые 50 сил умений от текущего запаса цели, но не менее 100 урона. То есть, если вы встречаете э, врага э, там, в лесу еще где-то жмете кюшку вы соответственно пугаете это как-то так будет все испугали нанесли урон и есть еще третья способность смотрите если незадолго до применения на врага накладывался страх Фиделостикс наносит магический урон в размере 18 плюс 2% за каждые 50 сил умений от текущего запаса здоровья цели, но не менее 200 урона. То есть, если вы будете стоять в кустах, ударите ешкой, да, например, появится феер и нажмете кюшку, соответственно, вы второй раз феер не наложите, а вы просто в два раза больше урона нанесете, помимо страха. То есть это будет так выглядеть. То есть, суператака. Ну, сейчас она не... так надо уйти, уйти, меня видят. Сейчас, видите, тут нельзя много раз страх использовать. Сейчас она закончится, все закончится. Смотрите, раз. Внесли. То есть с кьюшкой понятно, в принципе. Второе у меня, W. Обильный урожай. В принципе, такая же W, как и была. Ну, есть некоторые изменения. Фидолсик втягивает души всех врагов вокруг нанося, магический урон в секунду в течение двух секунд. Последнее срабатывание умений наносит магический урон в размере до 12% от недостающего запаса цели. Фишка, как она теперь стоит? Видите, если я здесь стою рядом, только одну циплю. Если стану в глубину, я всех троих поймаю. Если враг в этот момент, когда высасываю энергию, не разорет дистанцию. Ну вот он, видите? Вот она дистанция, вот эта. Не разрывая дистанцию После не умения носит магический урон в размере до 12% А недостающего здоровья цели То есть ты не успел уйти Еще в конце На, тебе еще вдарили Далее, Фидалсик лечится на 30% от внесенного урона до применения защитных показателей. Против мионов сила лечения уменьшается до 15%. Если умение применялось до конца или вокруг не осталось целей, из которых можно вытянуть души, оставшийся перезарядка умений сокращается на 60%. Я это чуть-чуть не понял, как, что это имеется в виду и как это работает. То есть, если ты добиваешь крипа, то типа на 60% откатывается. Ну, надо проверить. Так, все, ребята, разобрался, что, что это значило. На Ешке, к наешке к КД 7,65 секунд. То есть, если мы сейчас добиваем хоть одного врага, ну вот, допустим. Видите, была... Оп, все, 2 секунды стало. Смотрите, сейчас, мы ну, давай, давай, давай. Видите, откат, кулдаун. Оп, оп, оп, сразу стал 3 секунды 2. То есть, соответственно, если вы добиваете каких-нибудь миньонов, как я понял, то, соответственно... Будет сбрасываться цель Будет сбрасываться на 60% кулдаун W Так, третье умение Жатва Это новое умение, абсолютно новое Такого до этого не было Раньше она просто кидала ворон, которая накладывала сало Теперь как это работает Фидерсик выпускает темную магию из своей косы Нанося магический урон врагам в серповидной области И замедляет их на 35% на полторы секунды На врагов в центре области поражение накладывается безмолвие На время действия умения то есть, так, хватит атаковать. Здесь мы замедляем, а здесь даем сало. Верно, сало даем. Ворг в центре области применения накладывается безмолвный на время действия умения, да? Да, здесь сало мы кладем. Но ну, если мы, соответственно, будем стоять в зоне невидимости вместе с пассивкой, это очень круто дает она. Еще по двоим еще испугали, короче, круто. И ульта. Ну что, и наша ульта осталась, ребят. Ульта, в принципе, очень похожа на старую. Она называется Нашествие воронов. Фидалсикс готовится в течение полутора секунд, после чего телепортируется в указанное место, призывая стаю воронов, которые кружат вокруг Фидалсикса. наносит там 125 плюс 300 магического урона в секунду всем окружающим врагом. Эффект длится 5 секунд и наносит до 625 магического урона. Ну, проверяем. Опа! И всем урон наносим. Жутка, жуткая ульта. Так, а если мы будем из кустов это делать? Оп, еще и страха их навесил. Жуткий, жуткий хер. Так, а давайте сюда зайдем. Так, представим, мы тут стоим, думаем, интересно, есть тут враги, нет враги. Высосуем энергию среди них. Блин, очень круто конечно делать засаду. То есть, если в засаду, допустим, тут они чуваки забирают дракона в 3 и ты ультуешь на фидле, все в страхе разбегаются в все стороны. Плюс ты еще жмешь там сразу с скосы, ешь, типа, очень, очень круто. Поставим тут наш швард. Ну, в общем, такой вот, обзор, ребят, я не планировал делать его каким-то супер-пупер наворочным рассказать, там объяснить. Думаю, через пару часов уже будет масса классных, офигенских обзоров, которые посмотрите. Но для вас, мои мигасы, те, кто желал увидеть обзор от меня, он будет в принципе такой: тоненький, коротенький, думаю, информативный. Так что всем спасибо, ребят. До скорых встреч. Целую, обнимаю. Пока-пока.